Как правильно смотреть фильмы? Если вы хотите получить максимальное погружение и удовольствие от фильма, вам нужно знать несколько маленьких советов. Первое. Всегда смотрите фильмы в темноте. Так вы будете сосредоточены только на картине. А вы думаете, почему в кинотеатрах выключают свет за несколько минут до начала, и потом мы сидим в темноте, когда смотрим сам фильм? Ни в коем случае не отвлекайтесь! разрывает связь с картиной, которая устанавливается со зрителем на протяжении всего фильма. Не ешьте ничего такого при просмотре, что не дает вам возможности смотреть на экран. Попкорн! Вот что можно есть. Эта сладость точно не будет вас отвлекать. Выключите телефон! Сделав это, вы даже на время забудете, что живете в реальности. И это нереально классное чувство. Попробуйте! Лучше всего смотреть фильмы наедине. Так вы погружаете в картину всей своей сущностью. А вот если идете в кино на комедию, берите с собой как можно большее количество друзей и смотрите частями. Типа половину посмотрю сегодня, а половину завтра. Происходит тот же разрыв с картинкой с самого начала и до самого конца киноленты. Режиссер старается подключиться к вашему вниманию на сто и затронуть ваши эмоции, чувства, подсознание. Поэтому если вы разделяете фильм на части и смотрите отдельно, контакта с вашим подсознанием и эмоциями не получится. И после такого просмотра, скорее всего, вам покажется, что фильм плохой и неинтересный. И последний пункт. Смотрите кино всегда утром. Знаю, что многие привыкли это делать вечерком, но есть кое-что, что не все знают. Когда вы собираетесь посмотреть вечером фильм, а потом после его просмотра сразу идете спать, на утро вы даже на какое-то время забудете, что вчера что-то смотрели. А вот если посмотрите кино утром, у вас будет нереальное вдохновение на весь день. Надеюсь, такие советы вам помогут. Получайте стопроцентное удовольствие от фильмов. Пока! Знаете, как я классно придумала? Мне принесли такие жевательные конфеты. И я как раз должна была начинать снимать видео. И я такая сказала, нет, я сниму видео, и тогда буду... Их жевать. Я сняла видео и нахуй? <проб> <проб> <проб> <проб>